Обновлять сайты и сообществ теперь можно еще быстрее. Привлекайте внимание к вашему проекту даже за пределами ВКонтакте. Новые изменения принесут вам еще больше клиентов. Привет, это Мария и новости Диджитал. Новый текстовый блок Опишите свою компанию, преимущества, процесс работы, историю бизнеса и просто все, что посчитаете нужным. К текстовому блоку можно добавить до трех фотографий. Редактирование заголовков. Блоку с товарами и фотографиями можно дать любые названия. Например, актуальные акции и наши работы. Названия для целевых кнопок. Настройте подходящие названия для кнопок действия, чтобы они больше отвечали потребностям вашего бизнеса. Количество символов. Количество символов в описании и преимуществах увеличилось, чтобы вы могли подробнее описать, чем отличается именно ваш бизнес. Пиксель ВКонтакте для сбора аудитории. Теперь на каждом сайте установлен пиксель, чтобы вы могли собирать аудиторию для ретаргетинга. Он отображается в вашем рекламном кабинете. Если нужного пикселя там нет, пересохраните сайт в настройках сообщества. Расположение целевых кнопок. Кнопки добавлены в шапку и в футер сайта, а также закреплены при прокрутке страницы. Так ни одна заявка не потеряется. Скорость загрузки сайта Увеличена скорость загрузки. На любом устройстве, даже с медленным интернетом, сайт будет загружаться быстрее. Форма обратной связи Добавлено поле для сообщения в форму обратной связи. Теперь покупатель сможет сразу написать, чем он интересуется, а вы будете готовы к его вопросам. Расширенная статистика сайта Теперь вы сможете видеть больше метрик, количество переходов из рекламы ВКонтакте, подписок на сообщество, а также сообщений и заявок с сайта. Статистика сообщества. В статистику сообщества добавлен новый источник приходов ⁇ сайты ВКонтакте, чтобы вы смогли отслеживать активность. Адаптивность. Обновлен главный экран сайтов на мобильных устройствах. Оцените, как теперь выглядит ваш сайт с экрана смартфона. Порядок отображения фотографий. Теперь изображения отображаются так, как в альбоме сообщества. Социальные сети. Увеличено количество социальных сетей которые отображаются в блоке «Контакты». Теперь среди них Телеграм, ТикТок, Твиттер и другие. Тестируйте новинки и будьте в курсе последних новостей. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!